Руки бывают довольно разные, нежные, грубые или властные, они изящные и даже грустные, скромные или очень шустрые, умеют передать любовь. И сердце горечь или боль бывают веселыми и озорными, иногда старыми и больными, за честь свою умеют постоять и нежно, бережно обнять, и к сердцу ласково прижать в любви и дружбе, Поддержать. Ведь, и ведь быть преданными другу, никогда не отдадут злому недугу. Они щедры, надежные и верны Тому, кем очень дорожат они, И память о себе былую оставляют. Когда уходят, то душа по ним страдает, По тем, что так безмолвно говорили, Но верно и так бережно любили.